как самостоятельно записать свой курс и смонтировать у себя дома, без лишней воды. Мы по пунктам прямо сейчас рассказываем, как это делают на профессиональных студиях. Все то же самое вы сможете проделать дома с такими же условиями. Мы используем несколько световых приборов для того, чтобы полностью осветить спикера и начинаем записывать курс. Первое, что нам нужно, правильно расставить свет. Свет спереди светит, освещает наше лицо, убирает лишние тени. Свет сзади отделяет нас от фона для того, чтобы мы не сливались вместе с фоном. Яркая подсветка просто для того, чтобы разнообразить нашу картинку. Дальше, становимся прямо напротив камеры. Помните, перед записью любого видеоролика обязательно проверяйте свой микрофон, включен он или нет. Лучше потратить 500 рублей или 1000 рублей на микрофон, чем записываться без него. Так вы улучшите качество своего видео в десятикратно, потому что звук очень важен при съемке видео. Мы запустили нашу камеру теперь можем начинать читать лекцию. А сейчас мы идем монтировать наш ролик. Для того, чтобы смонтировать ролик, лично я использую Premiere Pro. Мы просто нажимаем New Project, создаем новый файл, и в любом видеоредакторе у вас будет вот такая полоска. На эту полоску вы просто перетаскиваете все свои видеоролики. Это timeline. Практически во всех приложениях для монтажа есть такая вещь, как ножницы. Здесь это кнопка S. Мы просто ножницами вырезаем все лишнее в нашем видеоролике. Далее для монтажа вы можете наложить также еще музыку, добавить какие-то текстовые эффекты, но все это лучше узнать на полноценном вебинаре по видеомонтажу, который мы, кстати, проводим каждый месяц. Все, что нам остается сделать, это просто сохранить наш видеокурс. Мы выделяем область, которую нужно сохранить. Кнопка И первая, кнопка О вторая. Нажимаем Ctrl-M и сохраняем видеоролик в том формате, в котором нам нужно. Чаще всего используется H264. Я выбираю High Quality 1080p. Нажимаем экспорт и наш курс готов. А если вы хотите подробнее узнать о каком-либо направлении, о видеомонтаже или о правильных съемках, о том, как идеально создать красивую картинку без постобработки, заходите на наши вебинары, которые мы проводим каждый месяц. Ссылки на наши вебинары указаны в описании.